А вообще так собрали, человек, наверное, 30 после высшего училища, переучили быстренько на А2 и отправили вот, вот, понимать родное сельское хозяйство. Вот песня эта вот про Украину, она, скажем так, коллективная, коллективного творчества, это не я, например, вот, потому что все, скажем так, протестовали. На А2 учились в средних училищах. Два года девять месяцев. У нас в высшем училище на ЭК-40 учились четыре года два месяца, то есть гораздо выше, а потом еще надо было переучиться на Дванутин. Многие попали туда и отлетали, потом переучились. И... Вот так мы это там уже как и называется, про Украину, она такая с этим с досадочками, да. потому что она не можно этого. Париж не Аргентина, мне Италия с Нью-Йорком не нужна. Я давно мечтал попасть на Украину, да все никак не получалось ни хрена. Я давно хотел попасть на Украину, да все никак не получалось ничего. Мы понюхать хлорофос мечтали с детства, На полями низко, низко полетать. И да здравствует родное министерство Авиации гражданской твою мать. И да здравствует родное министерство Авиации гражданской твою мать. Просто мудро, без вольбы и зазнайства, Нас решили всех в Каргляндию заслать, Поднимать родное сельское хозяйство ведь это как два пальца обсосать, Поднимать разное сельское хозяйство, Но ведь это как два пальца обсосать. А я всю жизнь прожил в сибирской глухомане, И фрукты свежие я видел лишь в пене. А вот здесь я буду сидя на диване Наблюдать, как каприкос цветет в огне. Я вот здесь я буду сидя на диване как каприкос цветет в огне Под житомиран Покушаю галушки Под Тернополем Нищей свиней гору А под Полтавой Аппетитные хохушки. Песни гарные Спевают про любовь А под Полтавой Аппетитные хохушки. Песни гарные Спевают про каханья Страшны туберкулезы и ангины Все невзгоды На пасти трава Ждет меня моя родная Украина И желанный перспективный АН-2 Ждет меня моя родная Украина И желанный перспективный АН-2 Сейчас на английском это называлось downgrade, да? Потому что после 2 потом опять нужно было переучиться на N2-4, в смысле